Скажи, пожалуйста, по каким параметрам местам на теле ребенка можно определить, что ему холодно. У Карима практически всегда холодные руки, любит ходить без перчаток, частенько холодный нос. Смотрите, ребенок может сам себя защитить от переохлаждения. Каким образом? Первое это когда ребенок замерзает, он начинает сжиматься. Да? То есть он прям вот мышцы, когда мышцы сокращенные, то есть он не может двигаться просто, да? он, он сжимается. Когда мышцы сокращенные, сохраняется тепло. И второй момент ребенок начинает чаще писать. По грудничкам видно, что это памперс становится быстрее и тяжелее. И если старшие детки, я думаю, вот Карим, например, да, он бегом бежит там на горшочек, или вы можете у него там спрашивать, ты пописел, будешь писить или хочешь писать, да. Когда ребенок замерзает, он начинает, ну, чаще писить. Мы взрослые то же самое, когда мы перемерзли на улице, мы бегом прибегаем домой, и куда мы бежим? В туалет. Не потому, что мы там, час назад выпили стакан воды, а потому что организм таким образом защищается и сбрасывает в себя больше жидкости для того, чтобы сократились сосуды и сохранилось тепло. Обратите внимание о том, что это тоже защитная функция организма, когда организм сбрасывает себя тепло, жидкость для того, чтобы сохранить тепло. А от перегрева ребенок сам себя защитить не может. Просто становится дурно. Так что вот так... По поводу носика, ручек, ножек, это не показатели того, что он замерз. Вы можете у него спрашивать, и пусть он холодный, теплый, без разницы. Вот для меня не, не играет роль холодные ручки, ножки, хвост или нос. Вот. Для меня играет роль, как ребенок при этом себя ведет. Если ребенок активен, пожалуйста, продолжайте ходить с холодными ногами.